приветствую всех кто смотрит это видео это важное обращение ко всем зрителям из россии ко всем зрителям из украины у кого есть друзья родственники в россии сегодня утром в 5 утра в харькове меня разбудили взрывы которые происходили по нашему городу И через время было известно, что это военную операцию начала российская армия, российские регулярные войска. Або на Дотримуйтесь порядку. Я уверен, что у вас нет цели захватывать Украину, бомбить, разрушать города, инфраструктуры, но у Человека, который сейчас у власти довольно долго, которому за 70 лет что-то в голове произошло, и он решил э, уничтожить наше государство. Пожалуйста, обратитесь к своим друзьям, родственникам, для нас сейчас то, что происходит вокруг, Особенно для тех, кто не военные люди, это огромный стресс. Конечно, у военных есть определенный план. Наш президент сделал обращение по этому поводу. Сегодня Вранці президент Путин провел проведение специальной военной операции на Донбассе. Россия совершила удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим прикордонникам, прикордонным загонам. В многих местах Украины было чутно выбух. Мы вводим военный стан на всей территории нашей страны. Сьогодні від вас, від вас від кожного з вас. потрібно спокій можливості залишається з будь ласка в тому. ми працюємо. армія працює, праює весь сектор безпеки оборони України. На зв’язку з вами буду постійна я РНБУ, кабинет міністрів України. Незабаром заваром я снова вийду на связь. Но это все друзья. Только чтобы защитить себя Украина не нападает на Россию Украина не планирует Вторгаться в какие-то части Российской Федерации И тем более мы только защищаем себя И планируем это делать Сейчас у нас очень сложный день Неопределенности Не работает, нет воды Значит, ребята, что происходит Во-первых, стоят очереди у нас в, в приватбанке То есть все хотят в банкомате снять какую-то наличку. Во-вторых, очереди во все магазины. Там где есть вода, гречка, крупа, Все, что можно купить. Okay, смотрите, начали разбирать все. Почти круп, ничего не осталось. Остался дорогой рис. Я очень прошу распространить это видео, потому что, друзья, я знаю, что вы не хотите войны с Украиной. И вам это не нужно. Пожалуйста, только вы можете надавить на... Правительство Российской Федерации, которое без сомнений единогласно подписало разрешение вводить войска на нашу землю. Я очень вас прошу, я буду делать, надеюсь, выпуски не на такие острые политические темы, как сейчас, про монеты, про наше любимое хобби. Я прошу передать этот ролик тем, кто будет смотреть его из России. Наверняка у вас есть свое мнение. Пожалуйста, выскажите в комментариях. Нам очень важно, чтобы вы надавили на власти, чтобы не было эскалации дальнейшего конфликта. Пускай Путин уберет войска и не взрывает наши города. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. С вами нас разделяет более двух тысяч километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши